Спокойна страна, высоко в небеса, Два могучих и быстрых крыла, У которых российский размах. Родской все правильно Начиная с конца 16 -го года, по переменам новостные порталы, в том числе газета Ру, сообщает о смене собственника компании «Росгострах», и по их информации им станет крупный частный банк. Forbes опровергает смену, Итак, на протяжении двух недель. В группу компании «Росгострах» входили по ОСК разгустрах которая занималась ОСАГО и добровольными видами страхования, включая страхование домов, квартир. ОСК «Росбусторая жизнь», которая на 22 декабря 2016 года вышла из группы и стала на 100% собственностью компании «Редванс» основным бенефициарием который является Алхаз Сангалия, партнер и друг Данила Хачатурова. Это сообщает газета «Ведомости» в статье «Хачатуров доверил жизнь другу». Также сюда входит РГС Медицина, основной деятельности, обязательное медицинское страхование, ООН, ПФ, РГС, которые тоже теперь под контролем Redvance. Причем клиенты доверили порядка 165 миллиардов рублей, и актив показывает высокие темпы роста. Также сюда входит РГС Банк. На момент сделки убыток по УСК страх по итогам трех кварталов превысила более чем 4 4,3 миллиарда рублей. Связано, основная причина убытков это сегмент ОСАГО и связанные с ним судебные тяжбы. Но изменения, внесенные в закон об ОСАГО, эти убытки нивелируют. Значит, две компании уже имели до сделки опыта сотрудничества в сентябре 2016 года открытие продалового войска Росгостара «Жизнь» собственно страховщика «Жизни». По итогу на данный момент сделка включает в себя слияние Финансовая компания открытия с ПАУСК Росгострах и банк РГС. По информации, рукомпромат уже перечислено на счета ПАВСК Розгустрах порядка 20 миллиардов рублей, из которых будут покрыты убытки, образовавшиеся в 2016 году. В сделку может войти РГС недвижимость, куда входят более 300 офисов самой компании. Суммарно стоимость этих офисов вставляет порядка 30 миллиардов рублей. Также есть, также есть слухи, что открытие отойдет и НПФ. Самый лакомый кусок разгустраха. Хотя пока есть информация, что господин Хачатуров его оставляет за собой. На момент сделки дела у группы открытия идут не очень хорошо. На конец 2015 года финансовая компания открытия и ханты банк открытия решились порядка 300 миллиардов рублей средств юридических лиц и это в основном деньги госкомпаний и бюджетных организаций это дурной знак по мнению экспертов наконец года дочка финансовой компании хантамансийский филиал принес убытков на 21 миллиард рублей и по концу прибыль всей группы упала в 1,7 раза и составила 3 миллиарда рублей но еще страшнее другое, что по сравнению с 2015 годом прибыль компании с 14 миллиардов упала до чуть более 2 миллиардов. То есть получается падение составило по сравнению с 2015 годом примерно 5 раз. И даже высокая процентная ставка по вкладам и 237% роста по привлечению депозитов физических лиц только настораживает рейтинговое агентство. И по мнению независимой газеты, когда банки строят так работу по привлечению депозитов, к ним применим термин «пылесос». И есть подозрение, что высокие проценты платятся за счет новых вкладчиков. И это напоминает, по их мнению, МММ, MMM, рейтинговое агентство Moody's, стандарт понизила рейтинг банка с Б1 до Б2, так как появились сомнения, что банк не сможет справляться с возможными убытками, так как банк, имея на 30 июня 2015 года 296 миллиардов рублей капитал, выдал кредитов по отношению к капиталу на 229%, соответственно, что составило 663 миллиарда рублей. По мнению этого новостного портала, банк кредитует компании Владельцевого банка тем самым легальным в кавычках, способствует выводу активов. Также свежая история с Трастбанком, на санацию которого Центробанк выделил 127 миллиардов рублей банку открытия, после чего Траст начал скрывать свою отчетность, и далее еще было запрошено порядка 50 миллиардов рублей. Всей этой ситуации в свое время заинтересовалась Генеральная прокуратура Российской Федерации. И по мнению электронной газет, газеты ВЕК, деньги просто были попилены. Также отражает ситуацию заявление основного акционера сократить не мало, немного на 20% всех сотрудников финансовой корпорации, которые он дал в эфире России 24 и мотивировал это тем, что он хочет оптимизировать финансовую компанию. Исходя из всего этого финансовая компания открытие Нужны сытная подпитка миллиардами страховых рублей клиентов Росгосстраха. Поэтому по мнению электронной газеты Век. Негативное отношение к структурам финансовой компании открытия. Негативные прогнозы рейтинговых агентств могут стать катализатором закрытия Ргс. Да, открытие утверждает, что бренд останется. Но время покажет, и в конце года все будет ясно. И всего вышеизложено, делайте выводы сами. Что ждет Росгострах и будет ли это сделка Века, или как сообщает портал Рокомпромат, Компромат, махинации Века.